так всех приветствую сегодня у нас 21 сентября и мы начинаем ежедневный обзор рынка у нас благополучно прошли новости по нефти по запасам нефти и по процентной ставке. процентную ставку как ожидаемо не повысили ее вероятность всего будут повышать только в декабре но дали подтверждение что доллары начинают сжигать и уже в октябре сожгут порядка трех с половиной миллиардов долларов в 2017 году будет э, отозвано, да, собрано с рынка порядка 300 миллиардов долларов. И э, в 2019 году еще полтриллиона долларов. Если я правильно помню, где-то за 5-7 лет э, порядка 3,5 триллионов долларов с рынка валюты высосят. Приступаем к фьючерсу нефти. Какой у нас был план? Смотрите, планировалось движение вверх либо вниз, то есть оно было равнозначное, равнонаправленное. И как мы видим, от верхней границы благополучная цена отбилась, дошла до недельного паца практически дошла до середины данного флета, данного канала. И сейчас а, скорректировалась и продолжает платить. А, Из флета мы не вышли. То есть это лишь какая-то вот лож, ложная попытка, и на самом деле мы продолжаем в данном флете находиться. Поэтому личное мое мнение, то есть мы вполне можем продолжить вот, вот так же флэтить вот в этой, скажем так, структуре. Тем не менее, у нас есть более-менее две потенциальные точки на вход, откуда мы можем попробовать зайти. Первая потенциальная, даже не точка, это будет область. Область между вчерашним 50 50.45 и подсомка экспирации подцом контракта это 50.40. То есть первая точка на вход в лонг возможно отсюда. Вторая точка область на вход в лонг возможно от середины данного флета и до вот этого ненедельного пацана. То есть это у нас область 50.20, 50.27 ну по по факту 50 20 50 30 это всего вот в этой области плюс как раз у нас здесь смотрите, снесли стопы обращая внимание на это что вот здесь мы благополучно снесли вот эти стопы и ушли наверх а, как вариант как вариант мы можем уйти отсюда не дожидаясь движения вниз в любом случае в любом случае стоит пробовать обе точки обе точки на вход и цель, буквально внутридневная цель, это у нас граница, верхняя граница данного диапазона. Пока мы не сможем выйти, то есть мы так и будем болтаться. На самом деле на данный момент существует опасность, что мы можем сходить ниже, да, то есть к нижней границе. И с чем стоит быть максимально аккуратными. А лично мое мнение лучше вот данную область попробовать одну сделку зайдет не зайдет посмотреть то есть хорошую точку на вход с подтверждением не лимитка а с подтверждением зайти и попробовать взять цель не получится может быть стоит посидеть подождать то есть более интересных интересных моментов также на что хочу обратить ваше внимание то есть, смотрите если мы профиль рынка натянем так то есть вот у нас что получается у нас сверху накапливают объем возможно что в ближайшее время выход все таки будет вниз но опять же таки не факт будем посмотреть тем не менее объем накапливают у нас есть а, потенциальный уровень откуда цена может отбиться. Это как раз таки уровень 50-40 это область а, 50-25 и у нас есть в районе 49-90 даже чуть чуть пораньше начинается 49-95 49-85 вот это более-менее такая основная область вот всей вот этой вот торговки, то есть импульса и вот этого канала. Здесь еще, вот скорректируем, то есть цена есть вероятность, что может дойти ниже, но на данный момент такой вариант не рассматриваю. то есть наиболее перспективный вариант, что цена отобьется отсюда либо отсюда и скорректируется, пойдет к верхней границе вот к этим э к этим принтам в связи с чем? Торговая рекомендация по фьючерсу нефти. Покупаем покупаем вот с этих двух уровней. С, а, это у нас цена 50.40 и 50.25 с целью 50.85 То есть трейд исключительно внутри дневной Переходим к фьючерсу S&P 500. Итак, индекс у нас показал ложный выход из данного канала и полностью то есть буквально была спекуляция снесли стопы вот этим движением вниз снесли стопы и полностью вернулись сейчас про, продолжаем э, такое флетовое аморфное движение также в в бок на что стоит обратить внимание безусловно у нас есть верхняя граница то есть это 25, э, 2505 здесь у нас есть кластерное вливание здесь же у нас есть желтый стратегический уровень если быть точнее 250675 а, то есть вот он а, не факт что до него дойдут но тем не менее из данной области имеет стоит и, имеет смысл искать продаж если мы говорим про нижнюю границу и про покупки, не факт, что часовой график нам поможет, то мы переключимся на range 4. На range 4 на классовом графике чуть лучше видны потенциальные точки на вход. Во-первых, это 25.0075. Зеленый стратегический уровень 25 ровно. Это достаточно неплохая область и отсюда вполне может цена у нас корректироваться и уйти выше. Также у нас ну, достаточно плотненько у нас идет 2498.75, синий стратегический уровень. В принципе данный бигпринт и зеленый уровень у нас закрыли. И дальше у нас идет красный стратегический уровень 2495. в принципе все достаточно хорошо. А в связи с чем, Если допуская, что в ближайшее время мы по индексу S&P500 можем увидеть такие предсмертные движения наверх, же, чем произойдет разворот. Но все равно достаточно долго мы здесь стоим, примерно так же долго, как это было. То есть это примерно так же долго, как был в районе 24.75. Тоже достаточно долго стояли, здесь стояли, здесь стояли, рынок зажали, было такое спекулятивное движение наверх. И здесь у нас Трамп сказал, что Северная Корея умоется с крови. Да, и вышли мы из этого коридора и улетели вниз. То есть вполне допускаю, что сейчас может быть то же самое. То есть э, дернуть цену наверх э, к уровню 2515. Опять же обратите внимание, что здесь у нас уже на готове стоит лимитка на почти 1000 контрактов. То есть тоже, как говорится, неспроста. В связи с чем, с как может развиваться ситуация. Цены могут э, пододвинуть к уровню 2500. Э, уровни может быть даже чуть ниже к этим кластерным вливанием и принтом и примерно так, это у нас старая мысли вчерашние в диапазоне и примерно из давайте вот так скопируем раз два три четыре И примерно вот из этой области, она достаточно такая плотненькая, здесь есть достаточно большое количество подтверждений, откуда цена может уйти. И из этой области мы вполне можем, вполне можем уйти наверх. То есть, как вариант. То есть, как может развиваться событие. То есть, движение примерно в данную область. Набор позиций. Набор шарртистов. Да, то есть топливо и уход сюда. Но, как говорится, не факт. Допуская, что цена может сходить сюда и вот, прод продолжим платить То есть в любом случае, чтобы мы вышли из данного флета, нам нужен какой-то дополнительный акселератор. Да, то есть, как вариант, кто-то что-то скажет, кто-то что-то сделает. То есть в любом случае сейчас цену готовят как обычно происходит цену готовят дальше идет обманка и выход в другую сторону выносит всех ненужных пассажиров и трамвайчик идет в нужную сторону и нужные правильные люди зарабатывают поэтому будем следить за smart да, за умными деньгами и смотреть в какую сторону они рынок будут управлять. пока приоритет лично у меня приоритет то есть коррекция вниз и движение банка золото тут все достаточно я бы сказал идеально и филигранно на, э, Единственный минус не дошли до наших целей э, откуда мы могли бы продавать Тем не менее то есть вот прямо отсюда Цена нефть ушло, э, золото ушло Фупли перезаписывать надо фьючерс на золото То есть смотрите вчера у нас были вот такие цели Не дошло достаточно много до нашей области откуда мы планировали продавать тем не менее цели первая цель основная взята допуская что уже отсюда могут пробовать цену развернуть тем не менее есть вероятность что попробуют протолкнуть цену дальше ниже В связи с чем какие у нас могут быть варианты по золоту я бы пока посидел, ну, может быть, на заборе и более-менее интересная точка на вход. Я бы дождался уровня 12.93 и попробовал зайти в волк отсюда. Вот, примерно выглядит вот так. Но сразу предупреждаю, что это движение, может быть, даже вот так, такой вход достаточно агрессивный и опасный по той простой причине, что это движение против тренда. Тренд у нас нисходящий и вполне могут снести нашу линитку поэтому лучше заходить с подтверждением и непосредственно лучше заходить по рынку или байбиду да, по байбиду итак у нас есть уровень 12.93 по золоту 12.93 с половиной то есть из этой области вполне допускаю что цену могут снять и мы увидим более менее адекватное внутри дневное движение и цена может скорректироваться опять же таки пока мы с вами обсуждали только что появился, кла появился кластерный объем на на чуть, чуть менее полутора тысяч контрактов то есть э лимитки сюда в бай заливает и вполне допускай что цены могут прямо вот отсюда и отправить в лонг поэтому в принципе можно попробовать даже вот так Одер плейст. Одер канцлел. Возьмет, возьмет, не возьмет, не возьмет. Все с чем. Опять же таки это буквально такой скальп. В лучшем случае на 400 долларов. То есть вот в этой области имеет смысл Позицию закрывать. Давайте вот так даже по-другому дело. Раз, и два. То есть это 13.01, 13.02,5. То есть в этой области имеет смысл позицию закрывать. Все. По золоту подводим итог. Стоит искать покупок из данной области с целью, во-первых, до этой лимитки. А во вторую очередь стоит ждать вот, движение примерно сюда. Это у нас LPS. Во-вторых, недельный недельный динамик левел. В с чем там в целом будут пробовать остановить. Вот такой план по золоту. Евро. Евро, кстати, сейчас неплохо выглядит. То есть, опять же таки. Все идет по нашему плану. Движение вниз, от верхней границы, да, от уровня 1.20 820 и полетели мы вниз. Тут два варианта. Есть два, две агрессивные точки на ход, точнее, одна очень агрессивная, и вторая менее агрессивная. Сейчас смотрите. По агрессивным точкам на ход. Первая находится вот здесь, на данном уровне. То есть, пока у нас цена находится также в, в канале и я вчера как раз говорил что при движении вниз вряд ли мы сможем сюда достичь одним импульсным движением То есть цена пойдет вот сюда к уровню 1.19.225 дальше будет коррекция и движение продолжится в связи с чем если, если у нас секунду если у нас движение продолжится и продается достаточно агрессивный то движение будет от уровня 1.19.600 либо 1.19.870 то есть достаточно неплохая область на продолжение движения давайте сейчас мы это уберем так уберем и какое движение может быть то по точку на вход уровень 1.19.600 точнее область 1.19.69 690 Первая область на вход. Вторая область это у нас уровень недельного подца. Это у нас даже месячный, да, месячный. Так. Так, да. uh, уровень 1.19.871.20. То есть вторая точка. Область на вход. Вот отсюда. Давайте выделим ужас. Ну и два. Вот отсюда из этих двух областей стоит искать продажи на продолжение тенденции. Первая цель у нас возможна на 119200. Вторая цель на 1 ,18 800 И третья цель основная. Это нижняя граница данного диапазона, снова 1.18400 Это что касается фьючерса по евро ера. Все развивается так же, как и по золоту. Также тенденция вниз. Единственный момент ожидал, что будут более агрессивные попытки становить на данном. То есть на данном ценовом уровне бигпринты, безусловно, есть, чьи-то стопы были снесены, но тем не менее эта цену не остановила. Давайте разбираться и смотреть, что же у нас возможно. Так, я думаю, часовой график уже смотреть бессмысленно. И Давайте загрузим 4-часовой график. Ну, примерно так это выглядит. В связи с чем? На что стоит обратить внимание? В принципе и также считаю что стоит искать продажи да, на продолжение тренда вот с этой целью это у нас так, это у нас а, месячный и недельный динамик левел. достаточно долго он здесь находился Нет, не недельный месячный достаточно долго он здесь находился и с чем целом, безусловно будут пробовать здесь останавливать да? то есть это у нас уровень 88 550 88 615 так что давайте вот так посмотрим при да. То есть более-менее адекватной точки на вход по йене на данный момент нет. Сомневаюсь, что цену отправит вот так далеко наверх, чтобы потом продолжила на движение. Тем не менее, это более или менее, даже не так, даже у нас вот так получается. То есть это самая интересная точка на вход, это уровень 90 ровно в связи с чем по иене я бы скорее всего посоветовал либо посидеть на заборе и не входить То есть, в принципе принты у нас отработались более-менее адекватной адекватной точки на вход на данный момент времени нет в связи с чем если кто-то видит точку на вход то, в принципе входите цель держите свои позиции до уровня 88 615 88 600 ниже сомневаюсь что цену ниже сомневаюсь что цену пустят опять же таки у нас вот я вижу есть уровень это у нас 89 600 то есть, допуская что вот ну, уже более или менее что цену могут направить по следующему пути есть, движение вот так и уже вот так то есть у нас в принципе по потенциальному профиту порядка 1000 тиков достаточно неплохо вот такой вариант развития событий ну, уже такой адекватный логичный и лично мне нравится поэтому аккуратно присмотритесь к уровню 89600 при наличии подтверждения заходить в продажи вот с такой целью это что касается индекса это что касается фьючерса по едет канадский доллар все-таки коварная валюта становится а смотрите план у нас был какой движение наверх да такое коррекционное движение первая попытка входа и заметьте она очень долго ее здесь на этом уровне держали от биг принта очень долго она находилась здесь и не давая не давали цену цене не вырасти особо не упасть э на процентной ставки -то идет такой вот выносящий импульс наверх то есть сносят все стопы буквально то есть смотрите доходит до недельного динамик лэл да, до недельного паца, до сносят всех кто ставил за него то есть буквально и уходит дальше вниз в принципе по целям смотрите то есть, первая цель у нас выполнена это у нас давайте посмотрим Первая цель. А вот у нас кластерное вливание. Здесь у нас цену и остановили и пока дальше вниз не пускают. Но тем не менее движение вниз не закончено. Мы также продолжаем ждать движения к уровню 8750. к уровню 8500. Поэтому думаю, достаточно скоро мы здесь цену можем и увидеть, то есть 8500 и у нас. 80 250, ну пусть будет 80-200, да, то есть вот 80-200. сюда мы цену ждем все иначе нам больше не нужно. Следующий по потенциальным точкам на вход. Давайте посмотрим сюда на тени рынка. Вот как раз тот уровень, который не дается не упасть, 8980. как можно поступить, как сегодня можно зайти в рынок очень агрессивный вход это вход в который от уровня 81 ровно 0.81 цена движения либо либо 81.270 и отсюда мы уходим на продолжение то есть на продолжение падения тенденции либо все-таки доходим до недельного паца и только отсюда уходим дальше вниз почему мне больше нравится 81270 во первых здесь у нас есть э, кластерный объем который позволил протолкнул э, точнее даже не протолкнул здесь э, покупатели сопротивлялись то есть здесь были их стопы вот смотрите буквально на поротик ниже раз их стопы были то есть они защищали свою позицию тем не менее их вынесли следовательно если у нас это лимитные артера которые защищали позицию то точно так же у нас здесь есть и сделки по рынку все с чем цену могут туда вернуть закрыть ненужные позиции и продолжить движение как итог по фитнесу канадского доллара Лично я рекомендую искать покупки от уровня 81-270. Тем не менее, цены могут на 200 тиков выше, да, то есть на 50-40 на пунктов выше а, протащить. И цена уже от уровня 81-470 пойдет дальше вниз. С целями, а, во-первых, ну совсем короткая, 8980, 980 но я думаю снизу достаточно быстро. 80 8500 500 и 80-200 это основная цель. Вот такой план у нас по канадскому доллару. И последний инструмент на сегодня это британский фунт. Немного своеобразно он поступил у нас вчера. А, то есть пошел не отсюда сразу вниз, а сходил чуть ниже и по факту остановился. из движение у нас было остановлено, то есть когда он прошел 200 тиков вот на этом бикпринте. Откуда можно было э, либо закрывать свои позиции, либо заходить агрессивно в лонг. Что стоит ожидать? Не факт, что британский фунт будет повторять абсолютно все движения, что и партнеры по валютной корзине. Так что допуская, что к уровню 1.3580 он может подойти и сходить дальше дальше вниз, но не факт, что он пойдет дальше. Далеко не факт. Лично по фунту я бы та же, как и по иене, возможно подождал бы тем не менее отсюда вполне цену могут ввести ниже от уровня 1.3580 но опять же таки этот трейд исключительно внутридневной тут движение буквально на 70 пунктов поэтому в принципе, в принципе брать можно но вход не самый надежный как итог примерно вот такие Варианты на этот день возможно. Наиболее интересно выглядит на данный момент это индекс по S&P 500, это золото и евро. Остальные будем посмотреть, то есть будем к ним присматриваться. Это был обзор рынка за 21 сентября. Всем спасибо, что смотрите нас. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на нас в социальные сети. Всем желаю жирного Профита. Всем спасибо. И пока-пока. До новых встреч.